Альфа Гейм, Разработка 2D, 3D игр и приложений. Теперь, когда наш проект настроен, давайте настроим нашего игрока. Убедитесь, что вы находитесь на рабочей поверхности сцены. Далее я собираюсь добавить модель корабля. Найти корабль игрока можно в добавленных ранее пакетах, а именно в каталоге Models. Перетащите модель Vehicle Player Chip из каталога моделей на вкладку Иерархия. Также мы можем перетащить эту модель прямо на вид сцены. В любом случае это будет правильно. Давайте расположим модель максимально удобно на нашей сцене. Если вы желаете сконцентрировать фокус на определенном объекте, откройте меню Edit и выберите Frame Selected или нажмите клавишу F в то время, когда объект является активным на сцене. Двойной щелчок на игровом объекте на вкладке иерархии также сфокусирует камеру на выделенном объекте. Теперь давайте его переименуем. Нажмите на объект правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите Rename. Введите имя плеер и нажмите Enter. Теперь наша задача разместить корабль в центре мировых координат. Наша сцена имеет три плоскости с координатами в виде осей X, Y, Z, начало которых с нуля по всем трем осям. Обратите внимание на иконку шестеренки в разделе Transform. Нажмите ее из выпадающего меню, выберите Reset. Это приведет к сбросу координат, поворота и масштаба к нулевым значениям. Теперь мы уверены, что наш объект сброшен к настройкам по умолчанию и находится в нулевых координатах. Наша задача заставить модель корабля летать и сражаться с врагами, но на данном этапе корабль очень уязвим. Все, что пока мы имеем, это простая модель корабля, которая не может летать и сражаться. Поэтому наша цель настроить управление кораблем. Для этого существует ряд компонентов, которые определяют характеристики нашего корабля. Где он находится в игре, например. Как вы можете видеть, один из компонентов, который содержит наш объект, с названием мехфильтр или сетчатый фильтр. Он придает форму нашему объекту. А также есть еще и компонент мехрендер. Этот компонент предназначен для наложения текстуры на поверхность объекта. Немного ниже расположены материалы, которые используют компонент мех-рендерер. Также объект-плеер содержит компонент Transform, чтобы знать в каких координатах он находится, под каким углом и в каком масштабе. Чтобы настроить объект в игре, вы можете добавлять новые компоненты или удалять ненужные. Также мы будем создавать свои компоненты в виде сценариев, написанных на C-Sharp. Двигать корабль мы будем с использованием физики. Хотя и в аркадном стиле. Физика нам будет необходима для обнаружения столкновений между игроком и другими объектами в игре. Чтобы использовать физику, нам необходимо добавить компонент под названием Rigidbody твердое тело. Давайте свернем остальные компоненты, чтобы они нас не отвлекали. Щелкните по стрелке слева на каждом компоненте. Теперь нажмите кнопку Add Component. Выберите Physics – ReachBody. Это придаст объекту физические свойства. По умолчанию компонент RidgeBody используют силу тяжести или другими словами «гравитацию». Но нам сейчас не нужна гравитация, иначе корабль будет постоянно падать. Давайте снимем флажок «Use Gravity». После того, как мы добавили компонент «RidgeBody», наш корабль обладает физическими свойствами. Для взаимодействия объектов физическому движку компонента «RidgeBody» необходимо знать объем наших объектов. Знать, сколько они занимают места в пространстве, чтобы правильно рассчитать столкновение? Дать эту информацию компоненту RidgeBody мы можем путем использования клеток, в которые мы обворачиваем наши объекты. Клетка как раз и определяет объем нашего объекта во взаимодействии с другими объектами. Называется она коллайдер. Давайте снова используем кнопку Add Component, на этот раз выберите Physics Capsule Collider. Таким образом мы добавим простую клетку вокруг нашего игрового объекта. Сейчас вы видите, что коллайдер похож на сферу, но это потому что капсула коллайдера определяется двумя сферами и пространством между ними. И мы видим обе сферы в одном месте. Давайте изменим размер капсулы коллайдера. Ориентация по умолчанию для капсулы коллайдера осуществляется по оси Y, вверх и вниз, или вдоль оси. Обычно это применяется для человекоподобных объектов. Но наш корабль является длинным по оси Z, поэтому давайте изменим направление на эту ось. Уменьшим радиус и увеличим высоту для получения вида сверху на сцене есть такая штуковина нажав на которой y вы получите вид сверху теперь будет гораздо проще настроить точную форму коллайдера нам просто нужно выбрать необходимое значение радиуса и высоты чтобы модель находилась в центре нашего коллайдера для нашей игры использование такого коллайдера вполне достаточно. Однако есть и другие варианты. Давайте еще раз нажмем кнопку Add Component и выберем Physics. Существуют и другие формы коллайдеров, такие как сфера, куб. Но есть и более сложная форма коллайдеров. Называется она мех коллайдер. С ее помощью мы можем настроить столкновение от сетки, которая обтекает объект. Важно отметить, что примитивные коллайдеры, такие как сфера, капсула, куб, являются более производительными, и их следует использовать каждый раз, когда это возможно в качестве сетки коллайдера. Однако, если вы имеете более сложную форму объекта, вы можете использовать несколько подряд примитивных коллайдеров и строить разнообразные формы. Выберите мех коллайдер и посмотрите в его в действии. После этого удалите капсулу коллайдер, он нам больше не нужен. Для того, чтобы увидеть сетку коллайдера, отключите сетку визуализации мех рендерер. Вы увидите зеленую сетку коллайдера, которая скрыта под мех рендерер. Мы можем видеть, насколько эта сетка сложна, если повращать объект. Сетка коллайдера состоит из множества треугольников, которые позволяют добиться большей точности обтекания объекта. Компонент мех-коллайдер содержит ссылку на сетку, которую он использует. По умолчанию Unity применяет ту сетку, которая идет в комплекте с объектом, но мы можем указать и другую, например более упрощенную сетку. Найдите упрощенную сетку в каталоге моделей. Откройте файл модели и выберите нужный мех. Перетащите его в слот мех на компоненте мех коллайдер. Теперь мы видим, что сетка коллайдера существенно упрощена. Давайте обратно включим сетку визуализации. Для нашей игры нам вполне, нам вполне бы хватило капсул коллайдер. Но это будет слишком просто для нас. Давайте оставим на модели мех коллайдер. Теперь нам нужно настроить параметры коллайдера. В нашей игре нам не нужно отслеживать полную физику всех столкновений. Достаточно простых столкновений чтобы вызвать определенное действие. Для этого включите опцию Convex, чтобы сетка данного коллайдера сталкивалась с другими коллайдерами. И установите опцию Из триггер. Тогда этот коллайдер будет использоваться для запуска события и будет игнорироваться физическим движком. И последнее, что сегодня мы сделаем, это добавим эффект работающего двигателя. Откройте Prefabs, VFX Engines и найдите Engines Player. Перетащите данный Prefab на наш объект Player, на вкладку Иерархия, чтобы он стал дочерним объектом. Prefab, заготовка, состоит из двух систем частиц. И сейчас огонь из турбины выглядит несколько необычно. В качестве частиц используются билбоудины которые повернуты все время перед нам камере. Однако, если посмотреть сверху, то вид изменится и будет выглядеть как нужно. Если иконки частиц слишком большие на сцене, вы можете изменить их размер, нажав кнопку на панели просмотра «Сцены», регулируя ползунок. Теперь наш корабль настроен и в следующем уроке мы настроим с вами камеру и свет.